Всем привет, друзья! Вы зашли на канал, который посвящается покеру, и сегодняшнее видео я решил э, открыть свои сундуки. У меня их набралось 19. Дело в том, что сегодня ночью э, я уезжаю в Крым всей семьей, и мне хотелось э, добить, конечно, до 20 сундуков, но не получается. Увы, у меня поджимает ссылки, и покерстас прислал мне письмо, что у вас срок действия истекает в этом месяце. И поэтому я вынужден открывать сундуки. Э -э некоторые подписчики даже рады таким видео. Вот. Но мне самому приятно открывать, потому что у них есть подарки. Но я хотел сказать, что некоторые подписчики мне именно сказали, что известить нас, когда вы будете открывать сундуки, вроде это их любимое занятие. Ну, так как мы мало играем, в принципе, по, самому, по выходным, дачный сезон, стройка, и все такое прочее, то есть есть другие дела помимо покера, поэтому сундуков у нас не так сильно много, но тем не менее всегда приятно их открывать. Что мы можем увидеть в данных сундуках и почему их есть смысл открывать? В данных сундуках будут выпадать, значит, такие призы, как в виде, скажем, денег, первое, второе, в виде денежных, таких призовых билетов, где мы можем не вносить свои деньги, а именно воспользоваться этим билетом и войти в турнир и играть, можно так сказать, ну, бесплатно. Третье, это буду подать к следующему сундуку, такие зелененькие монетки и четвертое, очки. Ну, в принципе, сейчас мы все увидим. Давайте смотрим. Так, ну что, друзья, поехали. Открыл я вот Poker э, Stars. В принципе, вот у нас 19 сундуков, почти 20. Ну, надеюсь, что нам монеток накидают дополнительно в этих сундуках. И у нас откроется все-таки... Ну, 20 сундуков я хотел все-таки открыть, поэтому будем надеяться. Ну что, поехали. Открываем подарки наши. Так, сейчас я здесь закрою и попробую. Так, это что такое? Ага, вот это. Ну больше что-то он не открывается, не хочет. Ну вот так вот. И поехали. И первый у нас это 8 таких вот золотых монеток, и вот он турнирный билет, о котором я говорил, Стоит призовой фонд пять тысяч долларов. Поехали дальше. Следующий сундук у нас. 7 монеток. И 25 в следующем сундуку. 17 сундук у нас. Опять 7 золотых монеток. И 25 в следующему сундучку. Поехали дальше. Опять 7 монеток стабильно у нас идет ну, единственное вот 5 зелененьких так ну надеюсь откроем мы свой 20 -й. 4 золотых монетки на эти монетки тоже можно обменять э, на деньги потом при наборе определенного количества поэтому все все полезно все пойдет и у нас вот 10 центов турнирных денег не так уж много но при накоплении это получается нормально. Так, плюс 15. И следующий у нас сундук будет. Что принесет он нам? Плюс 2 золотых. Ой, турнирные деньги сколько? 10 центов. ну. Так. Следующий у нас сундук будет. 7 золотых. 15 зеленых. Один из сундуков у нас осталось. Поехали. А, что таких золотых мало что-то дается. Турнирных денег. 10 центов и 15 зелененьких к открытию следующего сундука. Так, а 10 сундуков у нас, друзья, остается. Поехали плюс 10 турнирные деньги о два билетика даже еще 50 центов и плюс 5 такой хороший сундучок попался и поехали дальше плюс 7 плюс 15 нормально. Открываем следующий восьмой сундук, я так понял, плюс 2 золотых турнирные деньги, плюс 10 центов и 25. Ну, совсем немножко нам осталось. Кстати, как вы видите, по цветовой гамме сундуки отличаются. этот красный, этот синий. Ну, соответственно, приз в синем будет, может быть, довольно-таки крупнее. Поэтому... Надеемся, что он у нас откроется. Турнирные деньги. Еще 10 центов. И плюс 5. Так, шестой сундук у нас. Что он нам даст? Плюс 2. Турнирные деньги. Еще плюс 5. Так, у них не хочет у нас... А, не, не, не. Так, это что такое? Оп. Или почти. Ладно, пятый. Пятый сундук. Плюс 2. Снова турнирные деньги. И плюс 25. Так, кажется, синий сундучок у нас выпадет. Уже пошел следующий сундук синий, но ну, посмотрим. Плюс 9 плюс 15. Так, 4 сундука. Плюс 4. Турнирные деньги. Ну, в основном это по 10 центов. Там, наверное, уже где-то около доллара. Я думаю. Один раз нам выпало 50 центов. Ну, не так много, но приятно. Так, поехали дальше. Плюс 8. Плюс 5. Так, и два сундучка у нас осталось. Плюс 7. Плюс 25. Так, какой у нас сундук будет? Да, вот он, синий сундук. Все-таки у нас получилось открыть 20 сундуков своих. Так, ну и посмотрим, что у нас получится. Надеюсь, что-нибудь путевое, как говорится. Открываем. Опана. Билетик. И еще билетик. Да, действительно. Сундук достаточно хороший. Два билета у нас выпало. Один билет на призовой фон 5000 долларов. И второй билет. Старт. Uh, Ревардс. Я не помню, какой там призовой фон, но тем не менее приятно. Ничего хочу сказать, всем спасибо за внимание, спасибо, что оставались со мной, смотрели данное видео, всем желаю удачи, пока, увидимся в следующем видео, до новых встреч.